Привет, меня зовут Арон, мне 29 лет, я из Москвы. И последние три с небольшим недели я провел. И последние три с небольшим недели я провел в поселении чисто небо у Володи с Юлей в качестве волонтера. Я приехал сюда, потому что последние где-то где-то пару месяцев назад я понял, что мой ритм жизни и режим делает меня несчастным, мне не хватает свободы, мне не хватает времени на какие-то вещи, которые мне по-настоящему нравятся, и все это зацикливается на работу дом работа, и нужно с этим что-то делать. Я приехал сюда, чтобы подумать, что-то понять для себя, переосмыслить. Здесь я получил интересный первый для себя опыт волонтерской работы, в частности работы в лесном питомнике, познакомился с интересными людьми, волонтерами и Володя с Юлей в том числе. Я очень рад, что наши дороги с ними пересеклись. Это очень интересные люди, необычные творческий, с хорошим чувством мира, открытый и доброжелательный. Сегодня я отсюда уезжаю, я возвращаюсь в Москву, и я благодарен этим людям, я благодарен Володе и Юле за то, что они предоставили мне такую возможность побыть здесь. Тут очень здорово, здесь очень тихо, здесь очень красиво и почти нет людей. Тут очень классная возможность. Побыть ближе к природе, побыть ближе к себе. Для меня это не был какой-то побег от цивилизации или от города. Это был какой-то шаг ближе к земле, к природе, к себе. Приезжайте сюда, здесь классно.